Всем привет, мои дорогие папа, подписчики, с вами Игорь Линк и я по-прежнему нахожусь в евро-союзе. В общем, как вы знаете, нефть немножечко просела в цене, из-за этого рубль немножечко просел в курсе, евро немножечко выросла, крона тоже капельку выросла. В общем, я стал бомжом. Теперь я проживаю на этом з -з замечательном чердаке в одном из чешских домов, и мне здесь все, в принципе, нравится. Единственное, что вот здесь коробка с проводами. И, ну, с одной стороны это хорошо, по потому что я подключился одним из проводов к своему роутеру, и теперь у меня есть интернет. Но, с другой стороны, некоторые из этих проводов это электричество, я их очень часто за -за -за задеваю, и меня иногда так бьет электрическим током. Но, знаете, я так подумал, что п -п пускай меня лучше бьет электрический ток в Евросоюзе, чем гопники в Мурино. Конечно, в жизни бомжом есть свои минусы, но есть и плюсы. Например, у меня освободилось огромное количество времени, и я смог освоить новую -б -б мобильную игру Dragon Champions. И диалогов нет никакой озвучки, поэтому приходится все это читать. В связи с этим, я официально предлагаю разработчикам игры за какие-нибудь символические, там, ну не знаю, ну 50 тысяч долларов, создать озвучку Звучку для их игры высочайшего качества. Здравия желаю, Кронпринц. Ваш отец послал меня к вам помощь, где тут урочи головы порубить или культ какой скоредить, обожая уничтожать культы по понедельникам. А и тебе не хворать, старый солдат. Да, ты прав, этот культ очидай, действовать мне на крон Кронпринц, не время предаваться воспоминаниям на нашем пути. Вновь культы орки со странным свечением в глазах. Они заняты каким-то ритуалом и пока нас не заметили. А тогда пусть заметит твой клидок у себя в жопе.